Посмотри вокруг. Почти все люди ждут своего шанса начать зарабатывать всю жизнь. А ты можешь прямо сегодня начать и заработать свои первые деньги. Переходи по ссылке в описании, смотри и участвуй. Теперь хотел выделить в один, так сказать, слайд три типа клиентов, с которыми я не люблю работать, и я считаю, что с ними только наработаешься. Ну, во-первых, это школьники. Проблема школьников в том, что они часто грубые и необразованные, ну, может быть, в силу возраста, может быть, в силу воспитания и так далее. И у них нет денег, да. У нас, конечно, были друзья, школьники, у которых деньги были, которые бухали их канал вообще, то есть, ну, абсолютно неразмеренно, им было просто наплевать, потому что на родительские гулять это всегда хорошо. Но в целом школьники – это отвратительные клиенты. Я не люблю с ними работать, и по большей части это, ну… Очень плохая идея продвигать школьников за деньги на YouTube. Чаще всего вы просто наработаетесь, да. Хотя школьник вам, конечно, ничего не предъявит, не будет к вам сильно приставать, но 90, скажем так, процентов школьников, ну вот Буль ТВ спрашивают, Буль ТВ это исключение. 90 процентов школьников, они не имеют денег, и с ними работать абсолютно никакого смысла нет. Ни с человеческой точки зрения, ни с финансовой. Более того, давайте смотреть правду в глаза, да. Ну, если человек там не может адекватно выражать свои мысли, разговаривать, у него какие-то проблемы, ну как вы будете его продвигать? Скорее всего, вы просто возьмете деньги, купите какую-то рекламу, это не зайдет. Человек, ну, бессмысленно, короче. Еще одна история. Нарисована толстая тетка в свадебном платье. Расскажу, с чем это было связано. Дело в том, что как только у нас появился телефон бесплатный, да, по которому можно звонить, нам в офис стали звонить люди. Люди были абсолютно разные. И вот звонит нам женщина, которая просит оформить ей канал на Ютюбе. Она говорит, что она хочет выйти замуж за иностранца, что ей уже 32 года, и она, конечно, старая для этого дела, но у нее нет детей, она считает это большим плюсом. Посмотри вокруг. Почти все люди ждут своего шанса начать зарабатывать всю жизнь. А ты можешь прямо сегодня начать и заработать свои первые деньги. Переходи по ссылке в описании, смотри,